Тема сегодняшнего видеоролика – раздельное питание для похудения. Я вас приветствую на канале «Здоровое питание для похудения». Если хотите узнать, как похудеть при раздельном питании, оставайтесь со мной. Итак, раздельное питание для похудения. Что такое раздельное питание? Раздельное питание – это отдельная, несмешиваемая еда, разная по химическому составу продуктов. Иными словами, это употребление некоторых продуктов в разные приемы пищи и через определенные промежутки времени. Основательными раздельного питания являются доктор Говард Хей и врач-натуролог Герберт Шелдон. Герберт Шелдон утверждал, что отдельные типы продуктов требуют индивидуальных условий для переваривания и усвоения, что для каждой группы продуктов наш организм вырабатывает свои ферменты, которые эти продукты расщепляют. Если свалить желудок все подряд, значит лишать себя не только здоровья, но и значительно куска жизни. Что беспорядочно организованное питание ведет к таким ужасным процессам в нашем пищеварительном тракте и в организме в целом, как залеживание, гниение, брожение, газообразование, интоксикация. Шелдоном были проведены исследования, согласно которым было установлено, что белкам для переваривания необходима только кислая среда, углеводам – щелочная среда. На основании этих утверждений была выстроена сбалансированная система питания. Суть теории раздельного питания. Когда в желудок одновременно попадают несовместимые друг с другом продукты, их переваривание затрудняется, а не окислившиеся жиры и углеводы откладываются в виде жира, и поэтому несовместимые продукты можно употреблять только через 2 часа. Раздельное питание способствует очищению кишечника от скопившегося осадка неперевариванных продуктов, уменьшает интоксикацию организма, улучшает самочувствие, ощутимо способствует избавлению от лишнего веса, избавляет от неприятного запаха изо рта, устраняет дисбактериоз и запоры, очищая желудочно-кишечный тракт и пищеварительную систему, выводит из организма шлаки, восстанавливает баланс в работе практически всех органов. При постоянном использовании можно добиться колоссальных результатов и не набирать лишний вес. При одновременном употреблении белков и углеводов происходит выработка кислотного и щелочного секрета. В результате пища полностью не перерабатывается и откладывается в складках толстого кишечника. Белки и углеводы, которые мы сваливаем в желудок ежедневно, превращаются в гниющий ком. С ним пищеварительная система справиться не может и все силы нашего организма уходят на борьбу с таким нездоровым сочетанием. Отсюда болезни, неудачи, семейные неурядицы. Логика раздельного питания заключается в разделении на белковую и углеводную пищу. Углеводная пища включает в себя продукты, содержащие только углеводы – мучное, сладкое, злаки, картофель, крупы. Это энергетическая кухня, она быстро переваривается. Углеводы и растительная пища должна составлять основу ежедневного рациона. Белковая еда – это продукты, содержащие белки – мясо, рыба, яйца, орехи. Для нормальной жизнедеятельности и наличие белков обязательно, но при раздельном питании они перевариваются полностью, поэтому их количество необходимо свести к минимуму. Употреблять мясо один-два раза в неделю вполне достаточно. При одновременном употреблении только совместимых продуктов мы облегчаем работу нашему организму. Однородная пища успевает полностью перевариваться за 2 часа и самоликвидироваться из организма. Перейти на раздельное питание никогда не поздно. Можно делать это постепенно. К примеру, начать с одного дня в неделю. Со временем вы привыкнете к такому питанию и даже ощутите необычный тонкий вкус пищи. Эффект появится через 2 3 месяца или даже раньше если будет проводиться и очистка организма прежде всего кишечника никогда не ешьте белки и углеводы в один прием это означает, что не надо есть мясо, рыбу, яйца, сыр, грибы, орехи и другую белковую пищу вместе с хлебом, крупами, картофелем, пирожными сладкими фруктами. Наши любимые рис, курица, картошка с мясом, утренний традиционный бутерброд с мясом и сыром необходимо автоматически исключить из меню. Процесс усвоения этих продуктов совершенно различен, и они мешают друг другу. Для переваривания белков, как я уже сказала, нужна кислотная среда, для усвоения углеводов только щелочная. Даже выполнение одного этого правила способно избавить талию от сантиметров, а внутренние органы от висцерального жира. Если мы одновременно едим пищу, содержащую много белков и углеводов, то какие-то из этих веществ освоятся хуже. Так съеденные на пустой желудок фрукты покидают его уже через 15-20 минут. А если же съесть их после мяса, они задерживаются в желудке, вызывая процесс брожения и гниения. В результате продукты поступают в нижние отделы пищеварительного тракта плохо обработанными, что приводит к отложению жира и повышенной нагрузке на поджелудочную железу. Непереваренные остатки пищи, скапливаясь в толстом кишечнике могут стать причиной запор и других заболеваний. Эти проблемы может устранить переход на раздельное питание. Благодаря быстрому прохождению совместимых продуктов по пищеварительному тракту в организме не происходит процесс брожения и гниения, что уменьшает интоксикацию организма. Самочувствие при переходе на раздельное питание улучшается, хорошо сбрасывается вес. Результат такого способа похудения, как правило, бывает достаточно стойким, особенно если использовать его постоянно. А при желудочно-кишечных расстройствах и заболеваниях полезно именно раздельное питание. Если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь полезной информацией с друзьями. Всего доброго и будьте здоровы!